Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, и это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите уже 20-ю серию э, Династии Капоны. Итак, что у нас на повестке дня? В прошлой серии в конце прошлой серии, у нас умер Таус, э, наш дорогой любимый э, придворный лекарь и ученик э, по Сообществу герметистов. И нам сейчас нужен новый а, новый лекарь и новый ученик. Мы пригласили вот одного человека, которого зовут Энна Очиститель. <сёк> Он, кстати, прибыл сюда вместе со своей женой Супш... Супшех. Она а, исповедует катаризм. Хм. Ну, знаешь ли, а, я очень сомневаюсь в твоих. Ну ладно, как хочешь, а, я вообще. Веротерпимый, но насчет Самого Астора, не знаю а, Как он к этому отнесется И как отнесутся все остальные Так, а, под, пожалуй, почетный титуль, титул Титул эм, Нет, я лучше Вот так вот это сделаю Через вот эту штучку Так, пожалуй, придворный титул Лекарь а, Назначим его лекарем так, и учеником у нас тоже будешь ты. Потому что ты очень образованный. У тебя 20 образованности. <coughs> так, образованность. Почему образованность? Потому что он выдающийся богослов. Усердный, амбициозный и терпеливый. При этом он жирный, но ничего страшного. По нему даже не видно, что он жирный. А, ничего страшного. Так, мы, кстати, можем написать книгу. Ох ты! А, то есть у нас прошел... Модификатор нет вдохновений, мы снова можем написать книгу. Да, уже прошло 20 лет с написанием прежней книги. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. А, правда ли? Создано в 1978 году, сейчас 1998 год. Вот это да. Вот это да. 20 лет уже прошло, ну надо же. Ну-хорошо. А когда у нас будет снова много денег, 238 именно, то мы напишем новую книгу. Пока не знаю, какую, но посмотрим. Так, но пока что у нас более насущная проблема — это война. Мы сейчас введем войну а, против а, короля мира, короля Хорватии. Она уже, она уже давно должна была завершиться, но до сих пор еще не завершилась. Что же это такое-то? А, когда уже? Когда уже закончится эта война? А, у нас... Я, меня э, очень сильно раздражает светлейший дождь Джованни. Он меня очень сильно разочаровывает с последнего времени. Так. Что? Трудно чувствовать гордость, когда нет ничего, чем можно было бы гордиться. За что мне гордиться собой? Мы лишаемся черты высокомерной. Все-таки ты думаешь, что тебе нечем гордиться, Астора? Я думаю, что много чем есть, но тебе виднее. Ладно. Может из-за того, что он пока что еще граф, он не стал светлейшим дожем, А вот когда станет светлейшим дождем, тогда и посмотрим. Uh, кстати говоря, uh, у нас в прошлой серии, как вы помните, появилась новая фактория. И, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и у нас, естественно, повысились э доходы. Ну-ка. О, война закончилась. Но почему? А почему? А почему? Я не понял. Почему фольера-то стал? Почему Фольера-то узурпировал земельный титул, великий город, Велья? Стоп. Ведь это же нам принадлежит Фактория. Все-таки имеется в виду, претензия срабатывает. Претензия имеет свою силу в том положении, которое она имела в начале войны. А моя многоходовочка не сработала. Видимо, я еще недостаточно хорошо знаю эту игру. Хотя я играю в нее уже э, очень много лет. Ладно, хорошо. Мы распускаем, э, распускаем наш военный поход. Ну что ж поделать. Теперь, э, теперь э, семья Фольера обладает городом. Они сравнялись по величию, так сказать, с нами. Нам нужно что-то с этим делать. Сколько у них здесь осталось живых... Э Шесть. Шесть человек. Причем наследник Фортуната. Эм... Смотрите. Ну-ка, а здесь сколько? Здесь э, всех, я так понимаю... Нет, здесь остался Андреа, потом Фортуната, потом Орделафа. Э, после... Э, станут э, этими патрициями Фольера. Угу. То есть нам останется всего лишь убить трех вот этих вот э, человек. И тогда. Э, тогда династия Фольера будет истреблена. Тогда, возможно, к тому времени мы уже будем светлейшим дожим, и э, вот эта провинция э, Великий город Вели, перейдет к нам. Что у нас там по торговым зонам? Смотрите-ка, вот все вот это побережье. Уже занято. Здесь, здесь вот Венеция находится. А здесь у нас э, Пиза, насколько я понимаю. Нет, вот здесь Анкона. Здесь тоже Анкона. Здесь Венеция. И вот здесь, например, э, что там по экономике? Ага. Так, трудно не заметить, как плохо выглядит мой сын Верцу. Мне сказали, что причина его слабости и боли — грипп. Не умирай, пожалуйста. Пожалуйста, не умирай, uh, ты же гениальный, ты должен выжить. Немедленно зовите придворного лекаря, немедленно. Так, и что у нас там по экономике? Uh, давайте посмотрим, где будет выгоднее всего открыть провинцию. Скорее всего, вот здесь, в провинции Бари. Но для этого нам нужно 201. 201. Лучше, конечно, будет просто отвоевать факторию какой-нибудь другой какой-нибудь другой семьи, которая находится здесь неподалеку. Например, у Фольера. А почему бы нет? Сколько, сколько у Фольера сейчас провинций? Фольера. Фольера. У них четыре. Четыре фактории. Так. Одна находится в Истрии. Истрия. Кстати, помните, когда-то принадлежала нам. Мы основали эту факторию, а потом она перешла к Фольерам. Или к Конторине. Не помню уже. Короче, Скорее всего, к ним. Потому что из-за этого мы начали с ними вражду. Так, так, так, так. А сенья, кстати, кому принадлежит? К Можно у Конторини отжать Сенью. Так, давайте сейчас мы вот что сделаем. Объявим войну. А, нет, мы уже же... Уже, у нас же уже недавно была война. И до 103 года мы не можем с ними воевать. У нас перемирие. Ну, тогда... Не, не Конторини, так Фольера. Uh, у Фольера можно отжать uh, Истрию. Да, можем отжать у них Истрию, когда они давным-давно у нас отобрали. Хотя, смотрите-ка, у них 2617, но при этом у них... Блин, гвардию нанял собака такая. Uh, а у нас сколько? А вот без гвардии можешь вообще противостоять кому-либо, чему нибудь а смотрите-ка, у нас сейчас э, в у нас, э, да, еще, еще пока что не восстановилась, не восстановилась армия. Пускай пока восстановится тогда, мы подождем, что-нибудь другое поделаем в это время. Так. Джованни Диани. Дружище ты мой ненаглядный, когда же ты умрешь? Сделай одолжение, умри, пожалуйста, я уже хочу стать светлейшим дождем. У нас уже скоро век сменится, а мы до сих пор еще не светлейший дождь. Ну сколько можно? Мы уже 33 года играем, но все еще не, светле... не светлейший дождь. Уже 48 лет нам, а мы все еще не светлейший дождь. Ну что за... Ах, ладно. Местный дворянин пытается избежать последствий, и он дает нам 100 монет. Это мы уже читали, я это повторяться не буду. Столица охвачена беспорядками. Сторонники вашей семьи, это опять... Это уже было в прошлой серии. Мы опять с ними... Теряем престиж из-за того, что мы просто с ними воюем. Ладно, ладно. А, так, смотрите. О, мы можем написать книгу. У нас достаточно, достаточно денег для этого. Так, хорошо, давайте это сделаем. Написать книгу непростая задача. 20 лет назад мы писали книгу. Мы написали книгу моим потомкам. Лекции на тему того, что следует и что не следует делать члену семьи капоны. А сейчас мы можем еще, еще, еще один раз написать книгу. Раз уж мы так сильно поднаторели в научном деле, у нас образованность 15, мы можем написать что-нибудь духовное или просвещенное. Богословскую или образовательную тему можем выбрать. То есть это будет наш магнум опус. Все, что мы знали... Все, что, все, чему мы научились за долгие годы пребывания в сообществе герметистов, все это мы вложим в нашу книгу. А возможно и нет. Посмотрим, в общем, что, что будет в, в итоге. Будет очень интересно узнать, что будет потом в итоге. Я думаю, что это будет что-то прям невероятное, что-то интересное. Мне очень понравится. И я, в общем, посмотрю. Все равно это книга, которую написал наш основатель династии. Она будет переходить из поколения в поколение на протяжении многих лет. Знаете, в средневековье, чтобы написать книгу, нужно уйму всего сделать. Уйму всего изучить. Нужно нанять писцов, нанять э, кучу всяких людей и помощников, чтобы все это сделать. Это, знаете ли, очень сложно. Именно по И нужно еще до вдохновения дождаться. 20 лет ждать вдохновения, чтобы оно пришло. Вот мы и ждали, и дождались. У нас теперь есть вдохновение. А, Сирия под влиянием ассасинов. Ассасины, неуловимый орден убийц, расширил свое влияние в Сирии, обосновавшись в горной крепости Массиаф. Они контролируют окрестности. По всей святой земле они охотятся на тех, кто стоит на их пути. Возможно, к ним стоит относиться серьезно. Возможно, возможно. Не исключено. Кстати, Верца. О! Он, он у нас излечился от гриппа. Ага. Ага. Так, нам нужно выбрать ему эм, тип воспитания. Что же мы ему выберем? Смотрите, военное образование э, у него самое высокое. Можно сделать из него военного. Но, блин, он гениален, он человек гений. Он может в, любую, в любой области действовать. И у него есть э, черта характера привередливый. Что дает управление плюс один. Можно сделать его управленцем. Хм. А можно выбрать гордость. Оно дает, э, оно дает интригу и дает военный навык. Ладно, хорошо. Р раз, уж, раз уж он такой гениальный, то пусть гордится тем, что он гениальный. Он готовится к тому, чтобы быть правителем. Все. Я выбрал. О, смотрите-ка, судьба улыбается, мне моя жена Жанна беременна, будет еще один ребенок. Вот это да, вот это. Лорд Мэр Вит Сплит пытается узурпировать мой титул. Его канцлер Пан Сеслав Тругир, якобы путешествующий по области цара, пытается найти копии документов и сторонников, которые помогут ему узаконить претензии на титул. Мне нужно что-то с этим сделать. Хм. Пан Сеслав. Есть 50% шанс, что мы сможем его убить. Либо мы можем его подкупить и потратить 50%. Нет, я не буду этого делать. Я лучше вот так вот сделаю. Ну-ка. Что же произойдет? Убийцы, посланные мной, с резком провалили поручение. Канцлер Пансислав Трогир в спешке продолжает свою работу над фабрикацией претензий на мой титул. Кстати говоря, мне нужно посмотреть, имеет ли кто-нибудь еще претензии на город Цара. Ага. мир и Хронислав. Это все э, хорватский, хорватский король и хорватский принц. Это не очень приятно. Когда мы станем светлейшим дожем, нужно будет их убрать. Но, блин, когда мы уже уберем э, Джованни-то... Джованни, давай, умирай уже. Скорее, сколько можно уже. Править, надоел. Давай ты уже заболеешь чем-нибудь таким смертельным. И, и все. Так, смотрите-ка. У, э, у Иоанна и у Камилы уже появились дети у них появился ребенок Внучка у, у меня появилась внучка Марки Аспартен Классно, классно, это хорошо Хорошо Вот, надо же какая родословная Богатая у этой девочки Так, что мы можем сделать? Уйти в подполье? А что? Что случилось? Меня кто-то пытается убить? Кто? Меня Андреа хочет убить? Вот негодяй! Вот паршивец, вот гадина! Но пока что он только один против всех, и у него ничего не получится. А, скорее всего, он, я надеюсь, очень сильно. Так, Недавно во дворец достали новую птицу в клетке, а в библиотеке появилась новая книга об искусстве поэзии. Я начал читать новую книгу. Надо взять птицу на охоту. Ну, естественно, а, Асторе мы отыгрываем ученого. Он начнет читать новую книгу. Но тут есть 50% шанс, что в книге написана какая-то чушь. Тогда в таком случае в этом ивенте будет возможность взять птицу на охоту. То есть ничего страшного здесь не будет. Книга о поэзии действительно вдохновляет. После прочтения я получил такую творческую подзарядку, что готовь писать стихи день и ночь. А, дайте мне перо. А, а Асторы получает модификатор Чистолюбивый поэт, имеющий следующие эффекты. Дипломатия плюс один. Я-то думал, что нам, нам еще добавят черту характера поэт. Кстати говоря, Асторы уже скоро исполнится 50 лет. Он уже скоро постареет. Но так до сих пор он не приблизился к... Он прям впритык приблизился к м -м должности Светлейшего Дожа. Но все еще никак не может его занять. Потому что Светлейший Дож Джованни, скотина такая, не умирает. Кстати говоря, м -м -э -так, у, меня у нас родился сын. Сейчас я посмотрю, какие имена там были предложены. Есть 4 имени. Я выберу с помощью генератора случайных чисел число. В зависимости от того, какое число выпадет, я выберу из предложенных имен, на данный момент, который у меня сейчас есть, имя. Так, два. А под числом два у меня стоит имя Ной. Поздравляю подписчика, который предложил это имя. Ной. И, кстати говоря, он тоже гений. <с> а, кажется, все дети, которых, которых родила Жоана, гений. Хотя нет, Джессика нет. Но все равно, все равно это круто. Мой... Вот уже несколько дней мой сын Верцу страдает от ужасного кашля и сильной усталости. Мне сообщили, что это в пневмония. Что? Что? Немедленно зовите придворного лекаря. Ну, а чем же все это закончится, мы с вами узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, не забудьте подписаться на канал. И пишите комментарии. Пишите комментарии, пишите свое мнение. Пишите все, что хотите, я вам отвечу. Ну что ж, всем пока.